Здравствуйте, уважаемые предприниматели! Давайте сегодня немного поговорим о коэффициентах, которые вы должны рассчитывать в своем бизнесе. Я, например, регулярно рассчитываю такой коэффициент, как LTV или Lifetime Value. LTV ⁇ это сумма выручки, поступившей от клиента за все время работы с ним. Почему мне важно рассчитывать и вам тоже LTV? Потому что в любом случае у вас есть какие-то бюджеты на маркетинг. Вы знаете, что... Сумма привлечения клиента у вас может составлять 5000 рублей, у кого-то 1000, у кого-то 500. И понимая, как бы, сколько денег вы тратите на маркетинг и понимая LTV, вы можете более точно рассчитывать свои возможности. Таким образом, вот, например, если есть какой-то клиент, да, который, компания, приносит нам 1000, 1500, 2000, и того за все время работы с ними мы привлекли там, а мы привлекли в компанию половиной тысячи рублей. Поэтому в этом случае маркетинговый бюджет в 500 рублей ну, вполне посилен. А компания B, например, был точно такой же маркетинговый бюджет освоен. Но с компанией B сделка была разовая. И таким образом мы по сути все, что к нам пришло, да, мы все слили на маркетинг. Понятно, что тогда нужно или бюджеты сокращать, да, тут смотреть, то есть, насколько, насколько эффективно. Тратятся ваши деньги на привлечение лидов, Поэтому обязательно считайте LTV. Это даст вам более глубокое понимание того, в правильном ли направлении по привлечению клиентов вы движетесь. Ну как-то так. Пишите в комментариях, какие коэффициенты вы используете. А я в следующих видео также продолжу разговор о других коэффициентах. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока!